Привет всем! С вами Антон Кучумов, канал Workout Fitness городских улиц и сегодня очередной выпуск видеоблога. Поскольку многим пришлось по душе предыдущее видео про фиолетовый браслет, если кто не смотрел, ну вот здесь сейчас высвечивается, то я решил развить эту тему и сделать видео еще про один лайфхак. Которые позволят сделать вашу жизнь более насыщенной и более интересной Сегодняшний лайфхак называется ежемесячный отчет И его суть сводится к тому, что в течение месяца Вы записываете все те особенные события, которые с вами произошли И под особенными я понимаю события, которые не вписываются в ваш привычный образ жизни То есть если вот есть ваш привычный образ жизни То эти события, они находятся либо рядом, но вне него Либо вообще где-то далеко На собственном примере я могу сказать, что вот в 2015 году я ездил в Мексику где я снимался для Пака Рабан. и вот это событие, оно особенное это не то, что я делаю каждый месяц не то, что даже каждый год у меня получается сделать поэтому его стоит записать смысл всего этого в том, чтобы в конце месяца вы могли посмотреть чем вам запомнился этот месяц что в нем произошло такого чем вы можете гордиться или что вы с удовольствием будете вспоминать потом к сожалению, большинство людей живет такой жизнью, что погрязает просто в мелких рутинах и не замечает чего-то большего за ними. В свою очередь, такой ежемесячный отчет позволяет нам посмотреть, как прошел этот месяц. И если за эти 30 дней нам действительно нечего вспомнить, то надо что-то менять в жизни. То есть даже в течение всего этого срока он будет вас стимулировать, что вы стремились сделать что-то большее, чем то, что вы делаете каждый день изо дня в день и получаете один и тот же результат. О том, как выглядят мои ежемесячные отчеты, можно посмотреть по ссылочке в описании, я там выложу ссылку на ВКонтакте, потому что я каждый месяц еще выкладываю отчеты на своей страничке ВКонтакте, просто чтобы поделиться с другими людьми, чтобы показать им, что можно успеть сделать за эти 30 дней, что удалось успеть мне, хотя я лентяй и много чего не успеваю сделать. И также это мотивирует меня самого, потому что если я знаю, что мне предстоит рассказать людям о том, что я сделал, и если мне нечего будет рассказывать, то это как-то грустно. То есть жизнь, она одна, и она проходит, поэтому надо что-то делать, что-то интересное. Ну, а в конце года можно все это свести в один большой годовой отчет и посмотреть, как прошел ваш год, смотреть на самые запоминающиеся вехи, еще раз их вспомнить, поностальгировать и поставить себе какие-то более глобальные цели на следующий год. Честно говоря, я начал проводить этот лайфхак в 2015 году, и весь 2015 год... Я записывал все и действительно помогает, то есть вот по своему опыту могу сказать, что меня это мотивирует что-то делать, стараться сделать даже больше, чем я изначально планировал. Просто потому что хочется потом смотреть и видеть, что ты не просто так проводишь дни, не просто так тратишь время, а действительно чего-то достигаешь, чего-то полезного, чего-то стоящего. Вот такое видео получилось, надеюсь, оно будет вам полезным. Если возникли какие-то вопросы, то пишите в комментариях к видео. Если хотите видеть больше видео на тему лайфхаков, то тоже пишите. Буду снимать, потому что есть еще много интересных штук, которые я использую или использовал свое время, и которыми я готов поделиться. Вот. На этом на сегодня все. С вами был Антон Кучумов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много всего интересного. Пока! В принципе, 24 часа они у всех есть. Они есть у вас, они есть у меня. Они были у Леонардо да Винчи, они были у Никола Теслы, они были у Томаса Эдисона, они были у Линкольна. Как бы это одни и те же 24 часа, поэтому вопрос не в том, сколько времени у вас есть. Вопрос в том, как вы его используете. И об этом мы поговорим сегодня.